всем привет дорогие друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом сегодня мы пишем красивую такую картину пейзаж горы озеро лесок холстик у меня 30 на 30 маслом будем писать то есть подойдет любой формат квадратный можно слегка вытянутый, то есть Сделать, да, вот этот вот э, желтую полянку, леса там чуть-чуть в края. То есть не страшно дофантазировать, да, немножко продлить, как бы можно все это дело. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы начинаем: разбавитель White Spirit без запаха, как обычно. Кисть возьму, вот такую вот плоскую щетинка квадратнику охрочкой слегка поделю холстик пополам по горизонтали по вертикали и намечаю вот, чуть выше у меня будет а, линия горизонта то есть холмик да я наметила а, немножко намечу гору на дальнем плане и покажу Грани, где у меня будет свет светлая сторона освещенная до да, солнцем горы и теневая. Там чуть-чуть да, ближе к нам такой холмик, но он тоже будет. Часть его будет на свету, а часть будет в тени. Видимо, знаете, как вот такой эффект тучка, когда падает тень от нее на холм. Вот на переднем плане там лесок значит берег намечаем вот таким вот горизонтально ступенчато то есть никаких закругленных моментов то есть вот такой кардиограмкой наметила а, волнистой линией намечу где у нас будут елки одни подальше другие чуть поближе к нам да в общем получается такая вот за елками кусочек холмика видно и там на дальнем плане чуть чуть гор тоже будет видно и здесь вот в углу у нас будут цветы а, беленький голубой чтобы желтый охру не заносить туда в небо я этим цветом намечу а, контуры где у меня будут облака и делаю цвет теперь голубая с белилками с индиго индиго добавляем немножко чтобы голубой не был такой вот чистый прям до да, голубенький а был более такой посложнее закрываем таким вот довольно таки темным цветом те участки где у нас нет облаков такими вот смелыми мазочками, втирающими, видите, разнообразно я их наношу, где-то даже слегка зачерпываю чистой голубой ФЦ и добавляю таких более темных моментов. То есть делаю его, вот взяла белилки, втерла, то есть чтобы интересный такое вот небо было не однородно закрашено, а более сложное и интересное. даже немножко вношу вот этот оттенок голубоватый красненького такой оттенки в небе присутствуют фиолетоватые да и вот облачка я набираю уже белилки более пастозно на кисточку и прям наношу и такими вот круговыми коротенькими маленькими круговыми движениями я начинаю вот эти вот барашки облаков накручивать что касаемо облаков да какие вот правила нужно чтобы они все-таки были по разнообразнее поинтереснее чтобы не было знаете каких-то прям одинаково одинаковых барашков облаков то есть накручиваем их поинтереснее по разнообразнее вот здесь более таки диагональные облачка Кверху добавляю. Ну, вот когда наметила, да, какие-то большие массы облаков, где-то от них могут отрываться какие-то более маленькие, коротенькие облачка. Да, то есть, когда вот основа будет нанесена, можно уже добавить как бы интересности вот этих вот каких-то маленьких то есть кисточкой тут уже когда маленькие писать будете то есть не обязательно уже такой сильно пастозную до да, краску наносить а то есть тем что уже на кисточке осталось можно этим светлым цветиком где-то помигать вот взяла такой грязно-фиолетовый тоже где-нибудь в облачках как бы теневых да добавить то есть, ну, как бы не переусердствовать, тоже светлый должен же остаться. Но кое-где для такой вот сложности можно добавить. Вот я добавляю коротеньких, видите, совсем чуть-чуть, немножко. Красный, вмешиваю вот в этот голубой с индиго, такой получается темно-темно-фиолетовый оттенок там белилки присутствуют, да, но мы все равно делаем потемнее фиолетово голубая, футца индиго. И это будет у нас а, теневая часть горы. А, наносим гору такими вот а, ломанными линиями. Мазочки, склоны все эти показываем а, по направлению склоном. Если у нас где-то... Как вот спадает, да, склон, то есть спуск его в ту сторону, то есть и мазочек, да, наносим. Белилки, охра, немножко красненького, коричневенького. чтобы не сильно желтый был, охра желтит, да, такой нам нужен. Песочный, но более спокойный, коричневенький успокаивает, красный тоже. И это освещенная часть горы. Если смешивается теневая, это даже хорошо. В горе у нас же не только свет и тень. У нас там и полусвет, и полутень. То есть какие-то участки. Сюда же добавляю в этот замес больше белил. А макушечка там может снег лежать да, на вершине. Где-то вот совсем... Прям уголочком кисточки какие-то, мазочки наношу, более светлые. Еще белилок добавляю. Вот здесь немножко снежочка добавлю. То есть вот эти вот моменты, которые уже более освещенные, снегаете, да, их можно уже прям пастозно выкладывать. Помним про то, что у нас... Цвет любит пастозность, а тень не любит, и кисточку не давлю то есть, очень-очень легкие касания. Дальше продолжение кусочек там вот горы виден. Да, наметила темную. И с правого края гора на дальнем плане. Сначала вот таким вот светлым цветом, да, я закрашиваю. Границу с небом я прошла, растушевала, да. И вот теперь темных, э, не пастозно, очень-очень тонко, в, втирающими такими движениями, втерла какие-то там намеки теневые, добавила желтенького, какой-то там легкий-легкий свет. Э, зеленая ФЦ чуть-чуть добавила. Прям, видите, вообще нюансы. Там зеленая ФЦ, она вообще ябреная, да. Но мы добавляем ее капельку-капельку. Э, так вот, лишь бы изменить оттенок. Охра красного, такой коричневый, сделала кусочек склона там за елочками. И вот освещенный склон охра красненького туда. Белилки с лимонкой. То есть светлые оттенки я уже более вот наношу. Белилки сюда в охру красненького. Еще таких оттенков. Теневых добавлю. Беру чистый коричневый, но немножко. Прям самую-самую малость. Так поребила где-то коричневым. А, желтенького, да, оранжеватый делаем. А, желтый средний с красной Таких оттенков. То есть добиваемся, чтобы у нас склон этот был а, такой вот яркий, солнечный, освещенный солнышком. Но не как сказать, неоднородный он должен быть. То есть и теневые там тоже, как видите, да, коричневые мы добавляли, присутствуют. И также светлые участки. И вот где тучка попала, кусочек, это этот же склон, только вот там теневая. К низу более темный оттеночек, это голубая ФЦ, там зеленая ФЦ с индиго. Вот чуть выше добавила в этот же оттенок немножечко белилок. И вот поребила чуть-чуть такими вот зеленоватыми оттеночками. Как бы тоже показала какое-то там движение. И границу там, где со освещенной частью я немножко прошла, как бы растушевала. Сейчас я вот добавляю просто склоны, теневые части на горе. Видите, против шерсти, уголочком, подергивая кисточкой, то есть создаем какие-то такие вот, как они расщелины да, вот эти вот. Лимоночкой вот здесь вот немножечко, немножечко так вот поприхлопывала, показала какое-то движение. Более оранжеватого, кисть лежит плоско. Наношу более ярких мазочков, чтобы... Прям солнечно-солнечно было. Лимонка с белинками. И вот здесь кусочек из-за елочек будет небольшая такая полянка. Беру лимоночку, и там кисточка была в голубой ФЦ, да, видите, такой зеленоватый оттенок получается. В разбавитель окунула, голубой еще больше стал выходить, такой зеленый оттенок получился. Индиго с зеленой ФЦ, вертикальными мазочками, коротенькими, заполняем лесок. Ну, то есть теневую этого лесочка на большом количестве разбавителя. То есть слой тоненький-тоненький, чтобы потом на какие-то светлые моменты прокладывать. И краска, вот эта пастозная в первом да, слое, она нам не мешала для этого мы делаем всегда первый слой очень-очень тонким, максимально тонким, что можно. Очерчиваем индиго с коричневым бережочек. То есть высота этого берега да, пока вот так, горизонтально. Но смотрите, очерчиваем тоже те выступы, которые я сделала, как бы у меня в озеро да, уходят такие зеленые. То есть там подразумевается, что ну, какой-то участок да, вышел, и перед этого участка, то что ближе к нам, мы видим высоту берега, а за ним, соответственно, не видим. То есть не все полностью по кругу мы обходим вот этой теневой. Здесь таким же цветом индиго зеленью, вот такие коляки маляки наставили, это будет теневая под наши цветы желтый с красным, желтый средний, наносим по форме склона нашу вот эту вот что-то, возможно какие-то пшеничные поля, возможно это какие-то цветы, в общем склон заполняем таким цветом. Где-то смешивается желтый с зеленым, вот лимонку куда наносим ближе к цветам. Берем более охристые оттенки, так как нам нужно, чтобы цветы у нас смотрелись ярко, да, они у нас розовенькие. Если мы туда яркий, желтенький положим, ярко цветы у нас смотреться не будем. Помним про контрасты, да, которые я вам показывала, в парке видео снимала, то есть как бы... Вот здесь я, видите, прям жиденько-жиденько нанесла краску и стерла ее салфеткой. У меня там, в принципе, просто э, испачканный холст. Для того, чтобы вот эти просветы между елочек, которые, чтобы они у меня не белый холст там было а просто какой-то вот поближе показываю вам. Вот такими вот прихлопывающими движениями стволы наметила, да, начеркала, и вправо-влево от них создаю елочки. Ставлю макушечку, и потом кисть горизонтальная, и вот вправо-влево такими вот пришмякивающими движениями, Создаем вот эти елочки. Тем же самым образом заполняем дальше. То есть они у нас получаются в середине более высокие, да, и к краям как бы а, спускаются более такие вот пониже. Но не, не прям равномерно, что делаете, что вот по центру одна высокая, да, и пошли они как в школе по росту строятся. То есть... Все равно они вот э, какая-то выше, какая-то ниже, видите. Ну, постепенно, постепенно, как бы, э, общее пятно такое вот, что по центру они выше, а краям ниже. И те, которые ближе к нам... А, также обратите внимание, что внизу э, цвет у нас прям такой довольно-таки плотный. Там индиго, если повыше там между елочек где-то мы можем видеть просвет и неба, то внизу у нас э, все плотненько. И также вот здесь впереди, которые небольшие, такая группка елочек. Тоже под них я там кое-где да, голубоватый оттенок спустила, охристый, то есть ну, вот эти склоны там, как бы сквозь них просвечиваются вот этот замес наш голубой туда еще светленького добавила зелененького на разбавители тонким слоем обязательно вертикальными мазочками это очень-очень обязательно наносим отражение то есть от елочек да ну не каждую елочку естественно прописываем там макушечку а так вот ну приблизительно где у нас там повыше елочки там отражение подлиннее где покороче там Соответственно, покороче. А, вот этот лесок тоже заполняем. То есть, слева края у нас отражение будет подлиннее, да и дальше уходит уже чем правее, тем покороче. Дальше у нас следует охристый оттеночек. То есть это отражение вот того освещенного склона. но ну, не чисто охристый, да, такой вот с, с примесью голубовато. Кисть протираем и стык стык вот этого охристого и темного коротенькими движениями не надо сильно размашиваться чтобы темный оттенок не забелить то есть сделали такой вот переход дальше белилки с голубой фц, тоже в кисточке там другие оттенки подмешиваются как бы. вот такую вот полосу такого светлого оттенка наносим тоже следим за вертикалью и опять кисть протираем постоянно протираем и сухенькой как бы сам стык вот это вот бежевый в голубой да перемешиваем чтобы что-то типа плавных переходов получилось беру еще белилки голубой фц немножко зеленый фц такие чтобы он стал немного бирюзовый скажем так то есть не голубой а такой бирюзовенький и наносим его следующий вертикаль помним про вертикаль здесь вот тонким слоем как вот я обычно говорю да не красим забор а здесь вот красить забор вот такими вот носочками внизу вот здесь немножечко более светлых опять-таки Сухой кисточкой постоянно протираю, растушевала. Также вот эти кусочки. И ниже это у нас как бы отражение вот того неба, которое у нас темно-синее, да, не облака. Потому что вода у нас озеро, да, это по сути зеркало. То есть в нем все отражается. То есть, соответственно, зеркаль. То есть мы наметили вот эти вот лес, а, бирюзовый голубоватые это облака, там какое-то светлое небо, и темное, а, темный вот эта голубая фекссес индиго ⁇ это у нас вот темное небо. Оставили пока в покое наше озеро. И сейчас более пастозно я вот белилки с лимонкой прорисовываю, но не, не перекрываю полностью предыдущие слои, но где-то а, добавляю более пастозно, более поярче. Вот лимонка с голубой фацией еще больше замешала. Вот здесь вот как бы кисточку а, коротенькими подергивающими мазочками против шерсти, так сказать, да, а, на краю вот этого бережочка я показываю травину сильно не давлю, где-то работаю даже вот на на озеро на темный фон этого озера, да, я выкидываю прям вот маленькие такие вот травиночки. Всегда вот что хотела сказать, неважно там мой мастер-класс вы смотрите либо еще чей-то, не все это говорят. Обращайте внимание, как художник держит кисточку, в каких направлениях он ее двигает. Это иногда очень-очень важно. Вот легким-легким движением я вот набираю красочку. Видите, вот довольно-таки такой сгусточек пастозный. Или гонечко-легонечко я вот эту вот краску... Сбрасываю на холст, чтобы такие пастозные мазочки вот этих травинок оставались. Если заканчивается красочка, вы это поймете, вы увидите. Во-первых, не будет такой яркости, да. Во-вторых, она начнет смешиваться с предыдущим слоем. То есть кисть протерли и набираем уже свежие, свежие красочки. Очень обязательное условие постоянно протирать кисть. Иначе будет кисть подмешивает да, другие оттенки если вам нужно нанести какой-то более а, чистый светлый оттенок то есть этого может не получиться из-за грязной кисточки вот добавляю более желтых а, опять-таки вот охристых ну то есть уже более пастозно наношу чтобы а, интересность вот этому лужочку красный с коричневым также каких-то немножечко немножечко коротких мазочков поставлю теневых поребила немножко и вот этот край тоже добавлю более светлый чтобы он скучным охристым не был белилки охра голубая фц зеленая фц коричневого туда такой вот оттенок видите я даже не знаю как этот оттенок назвать но он болотный разбеленный что ли что-то такое Этим цветом он, видите, не сильно яркий, но на фоне темных елок он смотрится довольно-таки светло. То есть, вот этим цветом мы показываем то, то же самое движение, как мы и елочки прорабатывали, просто теневую не полностью закрываем, да? а только как бы какие-то освещенные участки. И плюс сильно не высветляем там, где внизу у нас вот это плотно нанесенное, да. То есть там теневая должна остаться. Плюс, опять таки, да, такое вот э, хитрость. Если у нас там останется теневая, то передние елочки у нас, видите, э, лучше читаются, как бы задние елки отделяются от передних за счет того, что мы не полностью забили, да, вот эти елки э, светом, а где-то оставили просто нетронутая вот эта вот э, нижняя, да, нижний слой темного этого цвета. По краю проложил акустик макательными такими движениями. Кисть синтетика, беру белилки вот в этот голубенький, очень-очень жиденько, тоненько сделала. И будем сейчас наносить плечочки Вот там под дальним бережочком какие-то рябь волночки совсем-совсем чуть-чуть коротеньких маленьких дальше покажем немножко отступаем оставляем теневую да и начинаем двигаться ближе сюда уже к нам кисточкой тоже сильно не давите на большом количестве разбавителя жиденько так вот оно получится тоненько писать Разнообразное наносим такой вот ряд чем ближе к нам тем становится ряд у нас по крупнее, да, уже такая подлиннее. И меняется направление течения водички. То есть уже она как бы изгибается в нашу сторону. То есть такой небольшой наклон даем мазочкам. на самом дальнем плане у нас получается совсем такие маленькие коротенькие а здесь уже более видите размашистые то есть покрупнее посветлее но самые такие явные мы а, уже в конце положим на отражение елочек тоже заходим но сильно не перекрываем, как бы должны они оставаться видны. Вот беру более пастозно уже беленький. Но скажу я вам синтетикой, какие-то такие конкретные пастозные мазочки нанести очень сложно, потому что она для этих задач очень уж мягкая. То есть, если вы хотите выложить прям такие бортики, да, вот этих волночек, мел, мелкой этой ряби, да, надо брать щетинку. Вот я вернулась к щетинке и прорабатываю лесок на дальнем плане. То есть здесь сильно вырисовывать не надо, да, какие-то а, показали макушечки, ну и слегка можно высветлить каким-нибудь таким приглушенным желтым, чем-то таким. Вот таким вот грязным цветом я наметила что-то типа камня там и примокнула чуть-чуть каким-нибудь, вот что на палитре есть, чего-нибудь зеленоватое, то есть какая-то там растительность, мох, возможно, на нем растет, что-то буквально несколько мазочков поставила. Желто-охристым таким оттенком, видите, уже смешиваю то, что там на палитре есть, примакала, примокала, так вот, изменила мазочки, то есть если елочки у нас мазочки в основном а, такие вот смотрятся вертикальными, да, здесь уже более закругленные какие-то кроны и, и на переднем плане посажу две елочки, но ну, они в принципе не особо то читаются в общей массе. Можно в принципе их не делать, а просто вот такими вот а, какими-то деревьями друг, друг другого сорта до да, высадить -то. и вот сухой щетинка я чуть-чуть прохожусь по нашим отражениям, когда вернее вот этой рябе когда она уже чуть-чуть постояла как бы успокоилась чуть-чуть растушевала беру другую щетинку просто чистую чтобы мне не было никаких других оттенков и, э, розовый смешиваю с этим вот мариновым оттенком если нет этого маринового он в принципе цвет у него э, грязно-фиолетовый что ли вот такой <къех> В принципе можно заменить и просто фиолетовым нам нужно розовый э, сделать э, потемнее видите вот он там фиолетовый оттеночек и вот такими вот создаю какие-то колосковые цветочки. Вот просто заполняю сейчас вот эти белые участки, которые остались. Да, выхожу и на желтое вот это поле ими, и где-то на воду выхожу. То есть, в общем, у них как бы направление такое из угла и... Как бы по диагональке, да, они смотрят другой угол. Но опять-таки же, да, повторюсь, как мы и травы рисуем, да, не надо все, прям вот идеально. То есть общее направление у них как бы туда. А наносим разнообразно. Вот такая розовая у меня от Малевич. Просто розовая, номер 905. И вот такая, если кому интересно: Маренов этот от Пюбео номер 50. Розовый с белилками сделаем теперь уже более светлых то есть наношу уже светлые более пастозно легкими такими касаниями чтобы такая рыхлая прям красочка оставалась на холсте добавляем этих бличочков возьму белилки с этим мариновым то есть Сделаю более фиолетоватых. Почему бы и нет. Не только розовый с белилами. Вот такого. Где-то его чисто наношу. Для того, чтобы были вот эти рядом контрасты светлые с темным. Это всегда выигрышно смотрится. Да? Потому что когда рядом кучка такая будет очень светлых цветочков, они не будут ярко смотреться, если рядом не будет темного цвета то есть всегда помните если вы вот смотрите ну куда ж уже ярче да я там розовый уже выбелила, а он на картине не смотрится ярко значит а, вокруг него много ярких оттенков таких же светлых возьмите а, добавьте рядом темных то есть, если там уже довольно-таки жирненько, пастозно, это просто можно, к примеру, щетинкой сухой соскрести, либо мастихином, да, вот эти вот пастозности, проложить более темных, если, к примеру, неудобно, жирно, да, вот очень масляно. Можно поступить так. Вот я добавляю, видите, вот этот темный, где-то между светлых. И становится намного ярче вот такое вот правило хочешь ярче затемни и вот разбрасываю тут уже как бы а, каких-то правил где эти теневые должны быть да нет тут уже смотрите сами чтобы это было как-то интересно не одинаково так да, где-то вот зеленоватых этой зелени добавляю где-то чисто прям розовый беру там без белилок без фиолетового просто чистый розовый. получилась такая масса фиолетово-розовых оттенков да, где-то светлее где-то темнее ну в общем это как бы цветочки и вот уже щетинкой беру я пастозно белилки и вот ближе к нам рябь уже можно с такими вот там рыхленько так нанести по диагоналичке как бы сюда у него течение такими не особо длинными масочками и немножко также поярче чуть сделаю там вот около дальнего берега под елочками тоже может быть ряд какая-то около берега может быть немножко ряби горизонтально наносим и сухой кисточкой чуть-чуть протягиваю уже как бы сюда вот вовнутрь нашего озера Дальние блики наносила, кстати, кисть, там уже практически краски не было пустой кисточкой под пачками. Вот поближе облака, елочки, гора, видите, такими рубленными мазочками было написано. Вот там этот камень, бличочки, отражения, вот такие вот рыхлые мазочки на переднем плане эти ряпета. Вот такая кашица из цветочков. Полянка эта желтая. Вот такой пейзажик у нас получился. Спасибо за просмотр, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк. Поддерживайте канал. Поделитесь этим видео с друзьями. Может, кто тоже захочет подписать, кто-то заинтересуется. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока!